Сохраняющий милость в тысячи родов, Прощающий вину преступлений, Грех без наказания не оставляет, Наказывает вину отцов в детях и в детях детей, Ненавидящих тебя до третьего, четвертого рода. Сохраняющий милость в тысячи родов, Прощающий вину преступлений. Без наказания не оставляет Наказывает вино отцов в детях и в детях детей Ненавидящих тебя до третьего-четвертого рода Венец стариков, сыновья, сыновей Родителей, слава для своих детей Вторая книга царей, глава 17, последний стих. Да и дети их, и дети их детей До сегодня поступают так же, как поступали отцы их что мы слышали, что узнали, И что отцы нам наши рассказали, Не скроем на детей, возвещая славу Господа грядущему роду, Его силу, Его чудеса, которые Он сотворил, Постановил устав Яковеон. В Израиле положил закон, который заповедал нашим отцам, Возвещать их детям, И чтобы они в свое время возвещали своим детям, Возложить свою надежду на Бога, Не забывать Его дел, Хранить Его заповеди на жизненной дороге. И не быть подобными их отцам Роду упорному, мятежному, с неустроенными сердцами Израиль стал упрям, уточнел, расширел Оставил он Бога его, создавшего утверждению своего спасения, призрел Чушными богами они его раздражали и мерзостями Его разгневали. Жертвы приносили не Богу, а бесам, которых они не знали. Приносили жертвы новым богам, а за родившего тебя ты забыл и не вспомнил Бога тебя создавшего. Господь пренебрёг в негодовании своих сыновей и дочерей. Лицо мое сокрово от них увижу, какой будет конец их дней, ибо они развращенный род, дети, в которых нет верности. Они не Богом раздражили меня. Суетными своими огорчили меня Бессмысленным народом, огорчу их не народом, раздражу их я Огонь возгорелся в огне в моем съедают землю и ее произведения Жжет до до преисподнего и попаляет гор основания Истощу на них мои стрелы, соберу на них бедствия, Истощены будут голодом, истреблены горячку, лютую заразую Пошлю на них зубы зверей Я от по земле змей Отвне будет губить их меч, а в домах ужас И юношу, и девицу, и грудного младенца И покрытого сединою старца Я сказал бы, рассею их И из среды людей памяти о них Но отложил это ради ослабления врагов Чтобы враги его не возомнили и не сказали слов Высока наша рука, и не Господь сделал это все, Если бы они рассудили, подумали об этом разумели, что будет с ними Мог бы один преследовать тысячу а двое прогонять тьму Если бы Господь не предал их И Господь не отдал их в руки народу своему Ибо их заступник не такой, как наш заступник И наши враги в том нам суди Ибо их виноградник от судомской виноградной лосы, Из гаморских полей Ягоды их ягоды ядовитые горькие вкусы и грозди Их вино яд драконов гибельная аспида это восстаете ли вы Господу народ, глупые и несмысленные? Не он ли твой Отец, который устроил тебя, создал тебя и усвоил тебя? Когда Всевышний расселял человеческих сынов, давал народам пределы, Тогда поставил по числу Израилевых сынов народом уделы, Ибо Господняя часть есть народ его. Иаков наследственный удел его теперь степи и дикой В пустыне он нашел его Следил за ним, охранял его Как сине сока своего Как синие срока своего В Тарасухония, глава 32 Сохраняющий милость в тысячи родов Прощающий вину преступление